Смотри, это же коралловый риф! А, это снова вы, парни, и вы плаваете. Чарли, мы выдала за Чарли! Следом глубины Синего океана! О, нет! Здесь проходит косяк ядовитой рыбы фугу! Нет! Фугу! Ну, вы должны остерегаться их. Так что уплывайте. Я смотрю телек. Воронка открылась! О, боже, хорошо, что Чарли, это? Чарли, нас засасывает воронку! Уплывай, рыбафуга, уплывай! О, нет, вы, ребята, меня так с ума сведете, прекратите! Да что не остановит воронку, Чарли? Парни, парни или девчонки, я не уверен, кто вы? Чарли. У меня амулет. Какой амулет? Что происходит? Амулет, Чарли! Магический амулет! Блестит, блестит! Блестит! Я, я не понимаю, о чем вы. Амуле... А, а! Мы сделали это! Мы достали амулет! Отлично! Уходите! Я устала от ужаса происходящего, когда вы рядом. Нет, Чарли! Отнесите амулет королю бананов. О, ну конечно, король бананов. Категорически нет. Он надеется на нас, Чарли. Если мы не отнесем амулет королю бананов, откроется воронка и нас ждет тысяча лет тьмы. Нет, тьма. А, хорошо, хорошо, я пойду. Что вы двое делаете? Хватит! О, вы посмотрите! Sí. Что? Что? Что вы сделали? Лучше просто иди, Чарли. Просто иди. Залезай в поезд, Чарли! Он привезет нас, карли бананов! Я не вижу поезда. Все, что я вижу, это гигантский кроссовок. Чучу -чу ботинок, Чарли! Чучу -чу ботинок! Поторопись, Чарли! Пора выезжать! Чага, чага, чага, чага, чага, чага, чага, чага, чучу! Чага, чага, чага, чага, чага, чага, чага, чага, чучу! А, я забыл свой билет. Пожалуй, пойду пешком. Чарли, это храм короля бананов. Да, оставим амулеты по домам. Кто это? Не, не, правда. Вы его тоже видите. Ну честно, я вижу там слизняка. Скажите что-нибудь. Чарли, я вижу ты грустные, унылые глаза и нахмуренные брови. Мир не должен быть настолько мрачный. Чарли, когда жизнь твоя лажа, когда тебя хандрит или вообще недомогание, я знаю, что может тебе помочь. Все, что нужно сделать, это... Сунька, банан себе ты в ухо. Банан мне в ухо? За Сунька спеленький банан, себе ты прямо в ухо. Отвечаю. Да ну. Реально. И мрак уйдет в один момент, ведь ты не слышишь ничего, когда у тебя в ухе целый банан. Так что иди и сунь банан себе в ухо. Сунь банан прямо себе в ухо. Да не буду я это делать. Ты не будешь счастлив, если будешь жить в страхе. Это правда. Как скажешь. Ну вот. Когда на небе чисто и солнце светит круглый год, и птички весело поют. Иди-ка, сунь банан себе ты в уха. А, да, и он, конечно же, взорвался Иди же, магический амулет, возвращайся к королю бананов Чарли, ты банановый король Что? Эй, эй, подождите минуту Ты король бананов, Чарли Нет, это не я, это бессмыслица какая-то Ты король бананов Я не король бананов Ты король бананов Нет, нет, а... Бананы, бананы, бананы, бананы, бананы, бананы, бананы, бананы. Я... Я король бананов. Ура! Ты король бананов, Чарли! Я король бананов, да. Эй, эй! Куда вы все делись? Ребят? Эй! Спустите меня отсюда! А! Ну, отлично! Эй! Эй! Парни, где вы? А, отлично, они меня ограбили. Чарли! Что? Что тебе надо? Если ты не хочешь пропустить следующую серию, то подпишись на канал и поставь колокольчик.